Друзья, привет. Я рад приветствовать вас на моем первом видео уроке. Этот видео урок будет... Интересный, я, наверное, я не знаю. На самом деле этот урок будет интересен для тех, кто вот реально вообще ничего не знает. То есть ему нужно вот там нажать на эту кнопку, перейти сюда, чтобы выполнить это. То есть это вся вот эта вот база, самое начало. Сейчас вы об этом всем узнаете. Я вам сейчас буду о всем рассказывать. Для кого-то это может быть скучно, для кого-то это может быть интересно, но на самом деле для тех, кто вот только-только начинает, кто вот там пару раз его открывал Logic, для вас это будет максимально полезно, потому что я вам расскажу про все какие-то легкие способы, как сделать то что отвечает за какая кнопка отвечает за это, какая за это, и вы сейчас обо всем узнаете. Поэтому давайте не тратить время на разговоры и перейдем с вами в Logic. Ну вот и все, мы в моем компьютере, поехали. Первым делом, конечно же, нам нужно просто банально открыть Logic Pro X. Автоматическая настройка Logic, это когда вы при нажатии на иконку, у вас открывается тот проект, над которым вы работали в последнюю очередь. Мы нажимаем на Logic Pro X, нажимаем на файл и нажимаем New. И у кого-то появляется эта иконка, у кого-то нет. Но вы можете просто здесь вы можете выбрать либо просто New, либо New from Template. Здесь вас интересует ни хип-хоп, не электроник, ни сомрайтер. Не важно вообще, что вы делаете. Оркестровую музыку, мультитрек, музыку для picture. Вам это все не важно. Вы просто нажимаете Empty Project и нажимаете Choose. Ну вот и все. Добро пожаловать в Logic Pro X. И сейчас высветилось нам первое окно, с которым мы должны немножко разобраться. Оно нам предлагает либо выбрать инструменты Logica, либо выбрать аудио, либо выбрать барабаны, external MIDI, гитару или бас. Мы в нашем случае сейчас для самого-самого начала выбираем Software Instrument. И здесь, там где Details, мы нажимаем на открытии это, этого окна И где у вас инструменты, у вас здесь 100% должно стоять Default Patch Сразу хочу вам сказать, чтобы вы это убрали Я вам позже, чуть-чуть позже буквально расскажу для чего Вы здесь должны выбрать Empty Channel 3. Здесь у вас все правильно И здесь у вас поставьте галочку, чтобы открывать библиотека Все, настройки у вас должны быть точно такие же, как у меня Вот с этой, с левой стороны И поехали, нажимаем создать ну вот и все, теперь мы видим полностью интерфейс логика. И первым делом, что мы должны сделать, самое главное, это если у вас есть вот такие вот коричневые вставки, то значит у вас неполноценно работает ваш Logic Pro X. У кого он работает полноценно, подождите, пожалуйста, 10 секунд, и мы вас догоним. Итак, ребята, те, у кого вот эти вот коричневые вставки, у вас Logic не работает на 100%. Что вам нужно сделать, это пойти в это верхнее окно, там, где Logic Pro X, Нажать на «Preferences» и здесь выбрать «Advanced Tools». У вас открывается вот такое окно, вы нажимаете «Show Advanced Tools». У вас уже какие-то тут изменения происходят. И здесь вы нажимаете «Enable All». Все, ваш Logic перегружается, и у вас теперь доступны все-все-все функции Logic Pro X. Все, теперь мы вместе со всеми. У вас с самого начала высветилась электронная клавиатура. Чтобы ее вернуть, нужно зажать «Command» и нажать «K». Все, у вас появилась клавиатура Musical Typing. Здесь, если вдруг у вас нет клавиатуры, в принципе, те, у кого вообще подключена MIDI-клавиатура, то Musical Typing, в принципе, сам не активируется. Но если он видит, что нет дополнительных клавиатур с вне, то она появляется автоматически. Здесь у вас ваша клавиатура, вы здесь можете играть, вот прямо нажимая на ваши клавиши. Вы можете здесь прописывать любые партии. Об этом чуть-чуть позже. В принципе, оно вам сейчас не нужно, сейчас оно вам не горит. Сейчас мы должны понять вообще весь интерфейс Logica. Поэтому поехали дальше. Итак, мое предложение это сейчас закрыть вот это вот окно под названием I. Вы можете его закрыть просто нажав клавишу I. Вернее, букву. И мы сейчас будем работать с вот этой вот библиотекой под названием «Library». Она у вас вот здесь, вот вы вот так вот нажимаете, чтобы она появилась, и также закрываете, чтобы она исчезла. Также вы можете просто нажать банально на клавишу «Y», и оно у вас появится. Как вы можете заметить, этот инструмент у вас сейчас просто пустой. Мы вот, если вы помните, то вначале мы выбирали настройку, и здесь мы убрали с «Default Patch» на «Empty Channel Strip». Поэтому ваш инструмент сейчас абсолютно пустой. И мы можем сюда положить любой-любой инструмент из вот этой библиотеки. Давайте пойдем банально в «Пианино» и выберем «Любое пианино». Также, ребят, вдруг у кого-то из вас не скачаны все инструменты Logic, что я лично рекомендую вам. Вот, допустим, вы нажимаете на какой-то инструмент, и у вас высвечивается окно, где Logic вам предлагает скачать дополнительные инструменты. Вы можете просто, что я лично вам рекомендую, вы просто вот заходите опять же в это окно Logic Pro X, идете в «Sound Library», и нажимаете «Download all available sounds», то есть «Скачать все доступные инструменты». Вы нажимаете, оно вас спрашивает, что бла-бла-бла, вы 100% хотите это. Ну, в общем, оно у вас просто говорит, что вы можете и остановить, и выключить. В, любом, в любой момент вы можете все отменить. Но должен вас предупредить, что вся библиотека Logic составляет 50 гигабайтов. Поэтому, если вы хотите выборочно скачать какие-то инструменты, вы идете опять же сюда, в Logic Pro X Sound Library и заходите в «Open Sound Library Manager». То есть здесь вы можете, вот посмотреть. если я нажму выделить все, которые не установлены, но мне пишет, что скачивание будет на 38 гигабайтов, установки нужно минимум 50 гигабайтов. Вот, то есть и то это не все. Вы можете заметить, что можно здесь повыбирать эти, эти. В общем, здесь она собирается на хороших там 50-60 гигабайт. Я советую, если вы только начали пользоваться Logik'ом, то скачайте себе все инструменты. И позже, как вы попользуетесь, как вы посмотрите каждую из этих вот папочек, все поизучайте, вы сможете спокойно зайти их сюда, поудалять, это, не, это вообще не... Не сложно, поэтому, если у вас что-то не скачано, вот как вы можете заметить, у меня очень много не скачано, потому что я понимаю, что я его просто не использую. Поэтому, если что, заходите в это окно, выбирайте, чтобы все скачалось, выделяйте каждый пункт и нажимайте просто install. Идем дальше. Мы с вами остановились на пианино. Здесь у пианино. Вот вы заходите в любой раздел, и у вас есть несколько инструментов. Допустим, в бас. У вас есть бас гитары. Drumkit у вас есть несколько барабанов Электронный барабан у вас здесь тоже есть пар Гитары, малет, оркестры, перкуссии, пианино и так далее То есть у вас здесь очень много стоковых инструментов в Logic Я вам хочу сказать, что вы везунчики, если вы пользуетесь Logic Потому что библиотеки с таким количеством инструментов Это очень большая редкость То есть когда вы скачиваете любую другую программу, только не Logic Вам приходится еще вкладывать деньги в покупку инструментов, других библиотек Поэтому здесь, ребят, мы с вами просто счастливчики Создатели Logic добавили сюда очень много инструментов и здесь вы можете найти любые инструменты опять же с ними вы ознакомитесь чуть позже мы выбираем пианино и предлагаю вам с ним поиграться и ознакомиться опять же напоминаю чтобы достать вашу виртуальную клавиатуру вы нажимаете command k она у вас появляется и здесь мы можем просто теперь начинать играть Вот, в общем, здесь у вас вся ваша клавиатура, это на ваших вот буквах, на вашей клавиатуре. И здесь вы банально можете вот так вот очень легко все прописывать. Поиграйтесь, пожалуйста, с ней, разберитесь немного, как она работает. В общем, здесь буквой Z вы переключаете октавы, вы можете заметить. Вы можете вот так вот их просто перетаскивать. А можете нажимать на букву Z или X. То есть она у вас будет, X будет поднимать, Z будет вас опускать. Также у вас есть вот такая функция, как Velocity. У нас у нас сейчас стоит 98. Это буква C и буква V. То есть, если вы нажимаете V, у вас прибавляется Velocity. C у вас она убавляется Что такое Velocity? Это сила нажатия вашего звука. То есть, сейчас максимум сила нажатия вашего звука это 127. Я нажимаю и получается ваша клавиша нажимает... Тут неважно, нажму я аккуратно по ноте или нажму сильно. Оно будет все одной силы удара. Если я нажимаю вдруг, например... 22, то она очень мягкая. То есть буду я бить по клавиатуре, она будет очень мягкая. Так она подстраивается под то, сколько velocity вы здесь добавите. И, конечно же, последнее из того, что я могу вам рассказать об этой клавиатуре, это кнопка Sustain. Она у вас находится под вашей кнопкой Tab. Кнопка Sustain, она задерживает ваш звук. То есть вы нажимаете на вашу ноту и зажимаете Sustain. Все, я отпустил уже букву K, OK, но звук до сих пор идет. Отпуская сустейн, звук пропадает Оно задерживает и продлевает вас звук Это, в принципе, сустейновая педаль Она есть на всех пианино Поэтому вы, в принципе, если вы знакомы с музыкой То должны немного разбираться в ней и знать немного о ней Ну и также вы здесь можете переключить вот так вот режим Если вам нужно, например, видеть все октавы пианино Ну, например, с C2 по C6 то есть здесь вы можете тоже поклацать, но в принципе, чтобы максимально прописать вашу партию любую, которую вы придумали, вы должны использовать именно эту клавиатуру. Ну в принципе все, с пианинами поигрались, я предлагаю приступить к другому какому-то инструменту, и конечно же его прописать какую-то партию. Предлагаю зайти в какой-то, например, отдел поглубже, зайти в оркестровые инструменты, и выбрать здесь «Харп», и здесь также выбрать «Харп». Звучит он у нас вот так. Это низко. Опять же, я нажимаю на X, чтобы подняться на октаву выше. Ребят, все использую на моей клавиши, на моей клавиатуре, поэтому также точно буду как и вы. Здесь постарайтесь просто поиграться вот этой вот клавиатурой, выбирайте любой звук, опять же, скачивайте все эти звуки, играйтесь, выбирайте любой инструмент и просто пробуйте, пробуйте, играйте, тыкайте просто по нотам, даже если вы вот их не знаете, то обязательно тыкайте, экспериментируйте и играйте. Теперь поговорим немножко об инструментах для записи. Вы здесь можете заметить, что у вас есть цифры 1, 2, 3, 4, то есть это те четыре удара, которые идут перед вступлением записи например если они выключены и я нажимаю на рекорд либо я нажимаю вот здесь на большую красную красивую кнопку либо нажимаю на r на своей клавиатуре и как вы можете заметить оно сразу начинает писать и то есть вы можете просто не успеть банально начать записывать и играть свою партию поэтому я всегда лично предпочитаю включить эти четыре цифры и когда я включаю происходит вот такое как можете заметить, оно мне дает один такт подготовиться, то есть положить свои руки на клавиатуру для начала записи. Также у вас есть здесь метроном, у которого есть несколько настроек, но я лично предпочитаю использовать «Click while recording», потому что, опять же, у нас есть 1, 2, 3, 4 удара до такта, и оно будет постоянно щелкать во время записи, потому что во время записи, когда вы можете записывать, если это выключить, то вы можете просто сбиться с темпа, сбиться с ритма и так далее. То есть самые удобные настройки это такие. Четыре такта. 4 удара до, и потом на протяжении всей записи, пока вы не нажмете стоп, оно будет вам выдавать ваш четкий ритм. И, конечно же, ваш темп. Самый стандартный первоначальный темп лоджика – это 120 ударов в минуту. Вы можете банально его менять, зажав левую сторону мыши на своем тачпаде, либо мышке. И проворачивать либо вверх, либо вниз. То есть так вы можете выбрать любой-любой темп. Мы будем с вами играться в темпе, ну, давайте поменяем его ради интереса, в темпе 125 ударов в минуту. И давайте же пропишем хоть какую-то просто простую партию с, нашим, с нашей вот этой клавиатурой Musical Typing, с нашим метрономом и с нашим темпом. Опять же напоминаю, зажимаю клавишу R и Поехали. Все, ребят, я просто записал банальную партию, я просто проиграл 5 нот. И как вы могли заметить, после нашей записи появилось вот такое вот зеленое окно, которое вы можете открыть либо дважды на него нажав, либо нажав на вот эти ножницы, либо на своей клавиатуре нажать букву Е. Только никогда у вас открыто мюзикл тайпе. Поэтому вот так у вас появляется и закрывается ваше окно. Дальше это окно называется Editors. Здесь вы можете редактировать то. Что только что прописали Также хочу вам показать еще одну штуку для удобства Когда вы хотите прослушать свою запись Вот вы допустим все записали, вы нажимаете на Enter И ваша запись здесь останавливается, потому что ваш стиль, ваш идет дальше. Чтобы оно, например, шло на повторе, вы могли дальше там, допустим, придумывать песню, либо придумывать барабанную партию, придумать, какие инструменты еще дальше добавить, один раз нажимаете, и у вас появляется здесь вот такая вот желтая линия, которая будет повторять вашу только что прописанную партию. Все, и дальше вы можете уже напивать, тут сочинять что-то, прописывать другие инструменты и так далее. Она также расширяется. Перетаскивается, расширяется и полностью убирается. Все. Чтобы ее активировать, вы вот так вот просто на нее нажимаете. Если вам нужно где-то ее активировать дальше, вы буквально делаете клик на вашем тачпаде либо мышке и ее прорисовываете. Все, возвращаемся обратно к нашему editors. На самом деле, сразу хочу вам сказать, что не важно, где вы прописывали вашу партию, либо вы подключили свою клавиатуру к лоджику, либо вы прописывали ее, как мы только что прописали. Вы хотите ее просто прописать, чтобы она звучала по темпу, чтобы потом дальше же что-то с ним делать. Но, как вы могли заметить, вручную и не вручную мы прописывали, но наши ноты прописались не совсем ровно. То есть, какая-то нота выходит здесь, какая-то нота начинается раньше, какая-то нота. Ну, то есть, вот у нас есть определенные такты. Вот идет одна, вторая такта, одна четвертая. То есть вот эта нота у нас не совпадает и не попадает четко в такт. Поэтому, когда вы нажимаете play, первая нота и не воспроизводится, потому что она вылазит из-за такта. Вы можете банально приблизить, приближать, кстати, на тачпаде вы просто двумя пальцами приближаете и так отближаете. Те, кто пользуется мышкой, у вас здесь вот есть вот такая вот менюшка, вы можете ее вот так вот приближать или отдалять. И также вы расширяете ваши ноты и сужаете, как кому удобно для зрения. Я использую вот такие вот настройки, мне так комфортно, ну то есть ширину я в принципе приближаю, удаляю, а длину я никогда почти не меняю. Поэтому здесь вы можете вот так приближать и каждую ноту в принципе редактировать, то есть вот так вот, то есть вот так вот вы можете брать вашу ноту и ее либо сужать, либо раздвигать и так далее, то есть просто поправлять по такту. Но вы это будете делать очень долго, и это очень бессмысленная работа, потому что у вас есть такая штука, которая называется Time Quantize. Друзья, буквально одна короткая история о начале э, моей битмейкерской карьере. В общем, я как только еще там писал музыку, я даже не писал еще трэп. То есть я там что-то клацал на пианино, накидывал вот эти вот классические барабаны, пум. Пум-пум. Бум. То есть это было прям вообще очень смешно. И я еще тогда работал в гаражбенде. У меня был MacBook еще 13 -го года, и я тогда у меня был гараж-бенд, я такой, о, у меня есть просто все. И я там что-то записывал себе, записывал, и потом звоню своему другу и говорю, чувак, вот, ну, типа, он уже давно занимался музыкой, он уже там даже и продавался, этим известным людям, он там у себя в стране, и вообще там ну, как бы, своим каким-то друзьям, делал биты очень, очень качественно. Вот, и я ему скидываю свой проект и говорю, братан, послушай, пожалуйста, вот почему-то, как мне выровнять вот эти вот барабаны? Чтобы они все звучали четко как бы, Чтобы они стояли именно там Говорю, это же неудобно все по одному и я ему скидываю, в общем, без квантазии Это все и он такой, братан, ты что Вот я прям помню его слонку, Братан, ты что издеваешься? И буквально, ну то есть он Буквально секунда прошла И он включает мой трек Там где уже все по квантайзу выстроено просто как, вот просто так легко, как дети в школу ходят, ну это я не знаю, это это просто было для меня какой то чудо, такой, как ты это сделал, что ты делаешь? Он такой, братан, во-первых, скачай себе логик, а потом уже, ну как бы я тебе расскажу о квантайзе, и он мне рассказал о я такой, все, пуф, мне нужен логик, мне нужны туториалы, и вот это все, это вот с этого началось моя... Мое какое-то дальнейшее развитие, потому что до этого я не знал, что такое квантаз, я не знал, что такое лоджик. и я не знал, что если ты работал в Гаражбенде, то в принципе Гаражбенд это такая преверсия uh, логика, поэтому это было всегда очень смешно. Поэтому, друзья, я когда-то был на таком же уровне, как и вы сейчас, и я хочу с вами поделиться этими лайфхаками, чтобы у вас не было таких дурных ситуаций. Time Quantize. Запомните эту вещь раз и навсегда, потому что вы будете пользоваться постоянно. И сейчас мы поговорим, как работает Time TimeQuantize. Мы выбираем один наш такт. И здесь у нас есть вот наша нота, которая прорисована неровно. Вот, вот этот ваш такт, это одна первая. Половина этого такта, это будет одна вторая. Половина одной 2 будет 1 четвертая. Половина одной четвертой, одна восьмая. Одна шестнадцатая, одна тридцать и 164. Ну, в общем, в принципе, все знают, как делить пирог. Поэтому думаю, что сложностей с этим не будет. Вы выбираете вашу ноту и выбираете, куда вам ее нужно с квантазией. То есть, допустим, вы выбираете на одну вторую, и вы видите, она выравнивается. То есть она четко выравнивается под начало такта. Также вы делаете со всеми нотами, но банально вы можете это сделать вот так, выделить все ноты либо зажать Command и нажать букву A, и у вас выделятся все ваши ноты, и нажать либо одну вторую, потому что, смотрите, показываю вам, чем она отличается. Если вы нажмете одну первую, то у вас все ноты вылезут на одну первую, то есть это... Все ноты, которые были здесь, они выравниваются под этот такт, либо под следующий. Все ноты, которые были во втором такте, выравниваются под второй такт. То есть все, все ноты четко станут под начало такта. Если вы нажмете на одну вторую, они все выравниваются так, как вам в принципе нужно, потому что у вас одна нота занимает пол такта. Если вы нажмете на одну четвертую, в принципе ничего не поменяется, потому что размер и длина вашей ноты совпадает с одной четвертой. То есть оно просто выровняется. Допустим, смотрите, показываю вам на примере. Допустим, вы вот так вот смещаете каждую ноту и нажимаете одну четвертую. Вы можете, вы когда выбрали 1 четвертую, вам нужно нажать на Q, либо просто нажать вот так вот. И вы видели, что они просто все только что выровнялись. Еще раз показываю, нажимаю на Q, они все выравниваются, потому что 1 четвертая вот ближе всего, ну, допустим, если мы их вот так сместили, то ближе всего выровняться к 1 четвертой, это будет на начало такта. Также я только что прописал вот так вот 4 коротких ноты, и хочу вам показать, как оно работает. Допустим, мне нужно, чтобы все было в 1 и 2. Все, вы как можете заметить, что это выровняется сюда, следующая нота пойдет туда. Если мы нажмем одну восьмую, то они все выстроятся по 1 восьмой. Если я выберу одну шестнадцатую, то они все выстроятся по 1 шестнадцатой. И если я выберу 32 и 64, то ничего не произойдет, потому что ноты слишком длинные и не входят в ту длину. Поэтому поехали дальше. У вас здесь есть такая вещь, которая называется Velocity. Я уже в Musical Typing, я уже вам объяснял, что такое Velocity. То есть это сила нажатия вашего звука. То есть сейчас вот она все одинаковая. Это сейчас 72, потому что когда мы прописывали, мы выстроили наш velocity на 72. Здесь вы можете либо каждую ноту выстраивать ее личный velocity, либо делать очень мягким, то есть очень будет мягенький, такой мягко-фиолетовый цвет, и это будет один, либо сделать максимально на 127, и будет он ядовито-красный. То есть он будет бить намного сильнее. Итак, каждой ноте вы можете подобрать свою видость. Если вы хотите, чтобы ваш звук был мягче, вы вот так вот их всех выделяете. Либо опять же, нажимая, зажимая комнат и нажимая кнопку A. И делаете их либо мягче, либо сильнее. Это именно не звук, а сила нажатия. Потому что у каждого инструмента, например, я возьму пианино. И если там будет все красное, то оно будет все очень жестко звучать. Например, теперь я делаю все намного мягче. И оно красивым пиано звучит. С Time мы разобрались, с Velocity мы разобрались, дальше я вам хочу рассказать об инструментах, которыми вы можете прописывать вот эти вот ноты, не вручную, а именно инструментами, то есть вы можете нажимать вот так и прописывать ноты вручную. Как это сделать? Хочу сразу обратить ваше внимание, что здесь вы используете одни инструменты, здесь у вас один набор инструментов, в Editors. У вас совершенно другие инструменты, и те инструменты, которые вы используете здесь, вы не можете использовать тут. Поэтому не путайте, пожалуйста, эти инструменты с вот этими. Итак, у нас сейчас пропала наша партия, чтобы ее возобновить, мы нажимаем просто на ту или иную партию. Просто я вам сразу говорю, потому что дальше у нас будет больше инструментов, и если вы переключились на другую партию, то чтобы на нее вернуться, вам просто нужно опять на нее нажать. Итак, у вас есть два раздела с инструментами. Они абсолютно одинаковые, что в первом списке, что во втором. Но здесь у вас в первом это Pointer Tool, во втором у вас используется базовая Pencil Tool. Чтобы активировать ваш второй инструмент, вам нужно зажать на клавиатуре клавишу «Command». И тогда вы сможете им пользоваться, то есть у вас сразу меняется с вашего Pointer Tool на Pencil Tool. И вы можете дальше пользоваться тем инструментом, который вы выбрали второй. Первый инструмент у вас должен стоять ваша мышка, потому что если вы выберете любой другой, вы не сможете, в принципе, ничего здесь менять, ничего выбирать, потому что вы будете постоянно пользоваться каким-то неглавным инструментом. Во втором же инструменте вы можете выбрать любой из них, но сейчас мы будем разговаривать об инструментах, которые именно можно прописывать ноты. Это либо Pencil Tool, либо Brush Tool. Сейчас мы рассмотрим с вами такой инструмент, как Pencil Tool. Pencil Tool позволяет вам прописывать любые ноты, зажав кнопку Command. Допустим, вот у нас есть вот такая партия. Давайте пропишем те же ноты, только на октаву выше, то есть вот здесь. Наша партия прописана на C3, мы пропишем на C4. Наш так делится на много вот таких вот маленьких квадратиков, но где вы нажмете вашим Pencil Tool, там он и пропишется. Если я нажму чуть бок, то он пропишется в этом квадратике и так далее. Обязательно нужно этим Pencil Tool ставить четко в тот квадратик, где вы собираетесь прописать. Также вашим Pencil Tool вы можете прописывать длину той ноты, которую вы нажимали последнюю. Допустим, вот я только что прописал вот такую ноту, и сейчас, если я буду прописывать дальше, то мой Pencil Tool пропишет ноту точно в таком же размере, как я прописывал до этого. Если я хочу прописать вот такие вот длинные ноты, я просто ее вот так вот нажимаю на нее, либо выбираю, один раз на нее клацаю и прописываю. То есть я нажимаю, и она точно такой же длины, как и вот эта нота, что я считаю достаточно удобным. Вы вот так вот прописываете ноту, и здесь вы уже можете ее сокращать, продлевать и так далее. Допустим, если вы ее сократили вот так вот, то помните, что ваша следующая нота будет точно такого же размера. Все, ребят, вот как работает Pencil Tool, но сказать вам честно, есть такой секрет, как Command-C и Command-V, то есть скопировать и вставить. то есть вы берете, зажимаете Command-C, нажимаете Command-V, и здесь у вас продублировалась или скопировалась ваша же то есть... Вы можете ее вот так взять и банально ее просто перебросить на октаву или на две выше. То есть у вас звук будет уже намного красивее. Поэтому не обязательно все прописывать вручную, можно просто скопировать. Но мне для того, чтобы продемонстрировать вам работу Pencil Tool и Brush Tool, я сейчас должен буду это делать. Итак, дальше. Мы переходим в инструмент Brush Tool. Напоминаю, чтобы активировать этот второй инструмент, нам нужно зажать кнопку Command. Давайте закроем нашу библиотеку. На данный момент она нам не нужна. Brush Tool работает же от настройки вашего Time Quantizer. Допустим, если вы выбрали одну шестнадцатую, он пропишет четко одну шестнадцатую. Если вы выбрали одну первую, он пропишет вам целую ноту на весь ваш такт. Он достаточно банально, но очень-очень просто и очень-очень удобно в просто нереально многих случаях. Я скажу вам честно, в основном почти всегда, наверное, даже просто всегда пользуюсь только браштулом, мне это намного удобнее. То есть вы выбрали 1 четвертую, он четко прописывает 1 четвертую. Давайте же пропишем нашу партию. Допустим, вы где-то прописали не ту ноту, вы можете вот так вот банально ее взять и перетащить либо вверх, либо вниз. Вот я промазал, у меня должна была быть на ноте соль. И теперь оно звучит у вот так. И также вам хочу еще рассказать об одном инструменте, который просто копирует без Command C, Command V. Вы просто зажимаете кнопку Alt. Зажал кнопку Alt, и вы можете перетаскивать вашу ноту, и оно ее просто скопирует. Всё, вы опускаете кнопку Alt, и у вас продублировалось ваша ну то есть он просто ее скопирует. Это а вместо Command-C, Command-V я бы мог вот так выбрать, нажать Command-C, перевести сюда наш стиль и нажать Command-V. То есть здесь бы у меня бы появилась вторая нота. Но можно просто ее банально взять, зажать банально Alt, и она у вас дублируется. Здесь мы идем в самый верх. И вниз. Все, у нас один инструмент, сыгран просто в октаву. Ребят, ну вот и все, наш первый урок подошел к концу, теперь вы знаете, как создать пустой проект, как создать пустой инструмент, открыть библиотеку, как пользоваться музыкальной клавиатурой, как записать, как пользоваться Time Quantizer, Velocity, и как пользоваться всеми инструментами для прописания мелодий. Вы должны уметь делать баунс. То есть, что такое баунс? Вы берете вот этот весь ваш проект, вот эту вашу прописанную партию, и переводите в mp3 или wav формат. Вы вот так вот наводите свой курсор мышки на вашу прописанную мелодию, партию, и у вас. Здесь высвечивается такой кружок со стрелочкой. Вы его зажимаете и проводите аж до 16 тактов. Дальше вы берете вот эту свою желтую линию и проводите также до 16 тактов. То есть теперь ваша партия у вас стоит на повторе. Ребят, 16 тактов при темпе 125 это ровно 30 секунд. Чтобы это посмотреть вашей панели там, где у вас темп, вы вот так вот нажимаете, и здесь вы можете увидеть «Beats Time», «Beats Project», «Beats Time большая», «Beats отдельно Time» или «Custom». Я всегда выбираю «Custom», потому что здесь есть все. И ваш темп, и ваше время. Все, вы можете видеть, как у вас здесь бежит время. Я перетаскиваю до 16 тактов. Это ровно 30 секунд и 18 миллисекунд. Дальше, чтобы сделать «Bounce», ребят, обязательно вы выделяете ваш сэмпл вот этой вот желтой линией, потому что без этого у вас просто не получится «Bounce». Вы заходите в вот это вот окно с, в «И» с точечкой. И вот тут вот в самом низу у вас есть окошко «Bounce». Либо вы можете просто банально нажать «Command» и «B». У вас высвечивается дополнительное окно, и вы можете заметить, что тут есть функция «MP3». Это то, что вам надо. Вы вот так вот нажимаете на нее. Здесь начинается ваш баланс вашего проекта с одного такта по 17 То есть четко, как мы выбирали. Там, где «Mode», вы выбираете «Offline». Normalize вы включаете, то есть набираете Он, Bitrate здесь все настройки выставляете точно так же, как у меня есть. И здесь у вас написано, сколько это памяти занимает и сколько по времени идет ваш сэмпл. И нажимаете ОК. Okay. Дальше вы его сохраняете, то есть пишете там sample, socle of bits и сохраняете, где вам удобно. Ну что, друзья, наше первое видео подошло к концу. Я надеюсь, что теперь вы знаете, как открыть Logic, где найти инструмент, как скачать себе все возможные инструменты, как прописывать мелодию. Я надеюсь, что вы в этом всем разобрались. Я вам обещаю, что дальше будет интереснее, ребят. Правду вам сразу скажу, что я когда снимал и монтировал вот эти вот первые там два-три ролика, то мне было очень-очень скучно это было мне. Ну, знаете, это как бы, ну, это, это начало. То есть это то же самое, что у вас сейчас. Поведут в, не знаю, в пятый класс и вам скажут, вот сиди это, изучай все и слушай каждую лекцию, запоминай. Но это все нужно, друзья. Для того, чтобы понять базу, для того, чтобы научиться, вернее, делать биты уже полноценные, то есть выстраивать барабанную партию, поставлять все, легко все прописывать и быстро это делать, и быстро и технично, то для этого нужно понять всю самую первоначальную базу. И тогда у вас будут получаться гениальные проекты. С вами был Соколов Биц, до следующего видео.